Уважаемые друзья и подписчики, следующей песню мы написали Специально про отечественный автопром Песня про Ваду Весту Этой ночью я ждал много лет И купил я в на билет в третий час на морозе стою Ваду Весту я скоро куплю Сына нашего прогресса Все в зону нажал нога, газ Слезы капусты сквозны а, да! Так в салоне уютно, тепло Запотело немного, ах, Моя ласточка учит меня в даль, Без мне не грусть, ни печаль. Вот и выстава быстро, да вершина нашего прогресса, Сел на руль, нажал на газ, yeah! слезы газ. Не пойму я вообще нихуя Как капотом идет черный дым Эх, зачем он весту купил? В одну весту, в одну весту Приверсина нашего флагреста Всё за руль нажал на.